Мы не находим деньги, мы не ищем инвесторов, мы не ищем никакие э, идеи, там, боли на рынке. Все начинается с головы, с наших мечтаний. Каждый человек, любой человек, который смотрит мой блог, он может стать предпринимателем только тогда, когда он начнет мечтать, только, только тогда, когда он начнет верить в то, что это про него. Чем различаются все эти люди? Это не разные судьбы, это не разные жизни, это разные выборы. Беднота и тлен – это осознанный выбор каждого человека. Выводов сделал за этот год, я хочу передавать это вам. Это моя задача, я, я пассионарий, по я, я понял, что в этой жизни я должен менять жизни людей. Пожалуйста, эти все задачи лучше до Нового года, лучше вообще времени для трансформации, чем переход в Новый год вообще не будет. Или мы с вами встретимся уже в конце 18 и будем делать то же самое. Время идет, поехали!